Ёшка-самоне, привет, Тики. Новый день, новые препятствия для героев. Никого нет. Привет, Тики. Пойду к этим молодочникам. Так, пора пойти на работу. Сильный, теперь я знаю. Добрый день. Ты не знаешь, где Адриан? Да, он уехал в Монако. Да, понятно. А, а как они... она так скачет? Я не скачу, сам ты скачешь. Она елку наряжала. Ваша одежда, да, наряжала, это вообще пожалуйста. просто а, трэш. Подожди, я сейчас это Само все исправлю. Трэш. Ты Значит, видел свою ничего. одежду вообще? Где Ух, золото, где блеск? Вот. Зачем золото? Смотри. Мне вот. золото не можно. Вот. вот берите знаю. с него пример. Так. Это, во-первых, желтая е одежда, а... Краска золотая. Мне золотых, золотая. Бточка, э, Мне э, золотых часов э, на левой руке это... а достаточно. Дешевка, а в... фальшивка. <с |fr|> Посмотри, а у меня золотые макароны. М -м -м. У меня тоже М -м -м. вот, да, вот оранжевый цвет. Вот я бы сказал, винегрет поешь и в туалет сходи. Да. Держите, держите вас угощаю золотые макароны. Ой, спасибо. офигел? Они очень дорогие. Это в пекарне типа чеченцами, дорогие... Нет, это что-то не нравится? Да, это ты что-то не... Ты кто такая? Как было легко вас обмануть. Я ее знала, Да ты что? Что ты такое? Так, ждем героев. Она напоминает а? очень... Так, Она... так, мне написал Адрианс какое-то сообщение, ладно. При что? Так, пришло время вернуться. Супер, супер... Вы ничего мне сделать не можете. Супер неизвинулась. Супер... Кириллесно. монстр -маринет? Тики, давай! А, мне как... сегодня нужна будет... Алло. Алло, Алло. мышка! Тут. Это я, месье Бак, если что. Месье я Бак, прямо но... у нас тут это проблема. Ой, большая. здравствуйте. Вы сзади, сзади. Это похоже Не на моряне время... проблема класса П. Месье да, Бак... ты неадекватная какая-то. Месье Бак, я смотрю, я помню с мистером, с мистером. Ведите сюда, с... сюда я, я вам расскажу. Время, который... Она была похожа на куму. Я вам месье расскажу. Бак. У, у нас него проблема будет силы. класса П. Хочешь, чтобы я... Какая? П. самая сильная носительница этого отличия. Это майура. Лука, убегай. Я... Пока, придумай себе этот синтимонстр. Ты жалко Этот синтимонстр. Я объясню, что ты... Пойдем. Иди сюда. Зайди, заходи. Зайди, Приказы и все мои желания. Зайди, зайди. Зайди, зайди. Зайди, это сделал. зайди. Пять Привет, Дерри, это, это... Чайпаки, он даст 3, 4, 5. Ты, может быть... Ну... Ладно, пока ты Кролик, разбираешься, как -то к вами призвать, я уже... А, выйду вот, вот этот, на что а, уже уничтожили кролики. И вы меня а не дослушали. Не у него вот это опять. У нее опять желание есть. Она одна использовалась. Будет применять это на меня, потому что если она... Смотрите. А, да. Первый. Первое желание. Так и называется. Первый левел. Ты, первое. Ты желание. Левел? Нет, я могу использовать хоть а? сколько, пока с этот у меня. Первое мое желание. Я могу избавляться от людей, давать им какие-нибудь какие-нибудь сложные, сложные жизненные пути. Второе желание. Я могу увеличить себя, уменьшить, а. увеличить дистанцию, радиус. Я тоже так могу. Третье. Я могу я использовать силы чужих талисманов. Это, Ой, плохо. Я, я, я, это плохо. Нет, да, ваше я не могу. Я могу а? те, которые находятся сейчас у темного адмирала и у других... Ой, у темного адмирала все с катлога, если что... Четвертая сила. Я могу... Четвертая сила. Я могу уничтожить вас всех просто по щелчку пальцев. и уничтожить весь этот город. Пятое. Я могу запутать вам разум. Изменение могу... разума ни к чему хорошему не приводит. Я вам изм... могу просто вмешать что-то да. в разум. Вы сойдете да. с ума, я слегка, слегчайший сворую ваши талисманы. Да что это, смотрите, может, это предмет его? Мышка, ты не думаешь, что Я дал камень из Карапасу, Карапас балбес, он не знает, как трансформируется в карап... Страшно. Она может изменять реальность. Так что, будь И на чеку. Можно, можно, талисман петуха, невидимость, невидимости будет. А еще использовать... Поэтому мы должны быть на чеку. А еще талисман вот этой. Самое страшное то, что у нее, она отвела кролика в другое место. Блин, а? Выпустили кролика я. Ну, так, на... ладно, кролик жив. Живую. Тихо, она тащила. сюда идет. Я вас вижу. Смотрите, а оттуда. Кролик, ты хочешь снова а нового... я... в путешествие? Стой. Я, я вам не все рассказала. Да что, что, могу... что ты нам не все рассказала? Смотрите, видите, брать. талисман во второй руке. Да. да. Пчела. Я могу держать. У меня есть доступ к любому талисман и когда я держу его в руке у меня появляется сила веном отвали от него веном уже стоит ты ничего не сделаешь и он ничего не сделает ты не подвинешь его с места на нем веном если не хочешь я могу использовать силу свою вечно сколько захочу и если ты порезаешь меня то он отпустится нет так не работает и советую тебе сюда просто не подходить нет талисман ролик надо. хочешь исч... вышли отсюда надо заб... вы ничего не получили да, чтобы он исчез. только -то не долго его талисман. Ладно. мистер Баран, бежит бежит бежит бежит бежит бежит бежит бежит что-то это очень сильно не нравится. Ребят, Мне вы тоже вы... это. Кот, текайте. Не дайте подойти ближе. Ребят, у нас проблема. Не забывайте, э, баран на рельсах. Баран за застрял на рельсах. У меня такой вопросик. А у тебя э, Телесман Петуха вообще любые силы может делать? Ну, вот. Именно то, что <связь> любые силы. <связь> а это совсем другой теневой петух. Точно. Как же я забыл. Как говорится, клин клином вышь. Обожаю, обожаю свою сильную носительницу чудес. У меня пять. Обожаю. Обожаю функцию ко мне чудес. Обожаю функцию быть человек. У нас проблема класса БР. Я не понимаю, где карапас. Я не понимаю, где карапас почему. Месье надо талисман чью выбрать? Да, зачем нам талисман пчелы? У меня нету его собой. Начнем с то что он находится в носителе. Он за бараном на рельсах, который стоит. Так, ой, спасибо всем, кто мне принес, Валерья, Все, мы разобрались с этим БР, бараном на рельсах. Так, слышь, баран на рельсах, еще раз услышу, что тебе тебя такие фразы. Разочки, я тебя в Мышка, превращу, за мной. Мишка, иди за мной, у меня есть план. Ты ко мне не Ой. подойдешь, так, даже я не смею прыгать. Что? Ослепли. А Защита. Да, мы заболели радонизмом. А. Вирус распространяется. Молоко. Кошки. Да, не молоко не тут. Иди трансформируйся. Я мою тики. Кушай, ешь палки тики, кушай. Я нашел темную Павлу, она где-то тут. А. Это, Надеюсь, она за мной не следит. Я знаю. Прощаюсь. Кому-то будет плохо. Тики. Давай, тики, давай. Вот, вот, вот. Так. что мне делать надо? Пока будь со мной на связи, все. Больше сегодня а? ничего. ладно, назову себя вовсе. Алло, где? Алло. Мышь, Алло. Есть и, мол, ты не знаешь, когда она ушла? Того, еще. Увидели. Теперь вы видите, да, все. Mm -hmm. Тики, да, э, так, Мулу пошуршали. Тики, Мулу, объединитесь. Парниша. Неправильно проговорюсь. Мулу пошлюсь с Нет, М -м, не Я отберу этот лук не и ничего. запихаю его, знаешь, куда? Э, а, когда, когда всякие тети запихивают луки между одним местом. То я это кажется... пл... У вас черепаха я супер так, бесполезная. Бак, ты шумелись, теперь я мульти мульти э, миссия, бак миссия. Э, Ладно, бак. плевать. Вы мне не подумай позже. Мульти. Мне мульти. Понад... А, э, мне понадобится э, твоя сила. Помощь. С помощью одного камня чудес я смог, я могу создавать. Меня нету, но Полон, твоя сила в моих руках. Держи. А я теперь. Это? Да. Только подожди. Мне нужно, чтобы ты я помог в одной, в одной <связывании> миссии. <связывании> ты что, меня увидела? Я думала, Это, что я должна... что Это я должен был... Должна была у тебя спросить, видишь ли ты. Веном. Так, тебе нужно сделать еще меньше, да? Да, только я что-то умедленный уже. Пусть ты где? Ты у меня уже а. Веном. Подожди. Так, спрятан. Сейчас я сделаю тебя. Ой, Вот. Орика, вот. твоя сила в моих руках. Теперь на них обоих веном. Почему они. Веном. Да, нет. Вена. Да, там уже кого-то парализовали. Да, я понимаю. Я ее отвлеку на себя, а ты знаю, даже должен будешь парализовать его. Ага, Подойти со спины парализовать. Пробегись. Все нормально. Медленно. медленно. Убрать вену. Еще... Со всех. Все Типы нормально? Они не могут двигаться. Нет, еще чуть-чуть. палки. -чуть. Шар... Шар... Все, он находит нас. Мулу! Так. Странно, я и... чувствую, будто веном не до конца спал. Только кто не меня не парализовал? Не я, знаю. я могу с помощью ой, вас я... парализовать. Нечестно. пчела собак. Ты еще не знаешь. Веном у вас, у вас у всех. И я могу забрать твой талисман и твой и твой и твой. Венам у всех. Я победила всех. Теперь я заберу тво. Сейчас кролик полетит в эротическое путешествие. Еще раз он подвинется на нем веном. Может, не сработал? Ладно, еще раз стрельну. Угу. Что Что как вы двигаетесь? А, ну, ну, у меня есть магический. Ладно, Защита магическая. Дракон воздуха. Подожди, а, она использует... Она... Она... Беги. Бека. Кольцо быка, не знаю как. Я не знаю. Кролик. Ау. Но у меня Драком все это время был... Ага, я тебя обхитрил. Ты когда я так высоко прыгать стал. Действительно. Отлети отсюда. Тетя меня может отправлять в космос. Тетя, а почему я вас не могу отправлять в космос? Потому Посмотрим. что. Давай, тихо. Ты меня достал. Полетели. Полетели. Полетели. Что это за блоха здесь? Черт наш. Ага давал! Где? Вопа. Вон она. Это я заберу. Может, вот, вот забирай. Я такой... Собака, дотронуться. И, и, дотронуться. Ой. Стой, не используй Ой. силу. Сейчас мы должны... Если... Что тебе, по-моему, это... Используй... Давай, Давай, я... Папа Давай, я разговариваю. У меня нет времени. А тим. вы не хотите посидеть? Я да что хочу... уже случилось? Давай палецман. быстрее. А? Чемная, я пришла. ничего не потеряла, потеряла только кризалис, но да, это ее Ша -ша, талисман. я тебе расскажу тайну. Быстрей, Талис... Ну давай быстрее. чего уничтожил талисман? При помощи катаклизма. Талисман не был синтимонстром, он... там не было амока и там не было акумы. Ты просто так а... уничтожил и повредил талисман. С помощью чего-то... Ты, ну, можешь... могу... ты не сможешь вернуть. Ты не сп... А, ты использовал супершан. Ты да, давным-давно. Не... А а а факт фактом, меня... то, что мы злодеи, это не... Да так следует... нам не нужно, нам нужно победить. Я так пойду. Давайте Есть... Ты молодец, это да, на то, что мы разрешили. Ладно, я попытаюсь, я Но мы ее не победили, грустно. Чудесные мульти... Этот раз они смогли мне выиграть, у меня было много. Просто... Используй, им... используй апорт. Я им поддалась просто немного. А вот в, в следующий мальчик. раз... Я, я не буду. моего Люди... В следующий раз я их уничтожу. Можно так хорошо. Дорогие теперь герои, мы смогли -э, вот это вернуть самый настоящий тресмам Чуи. Круто, ну, очень, ну, но у меня минута одна. Так, все, перезарячайся ко мне чудес. Собака за мной. Я не см... использовал силы, мама. А куда еще? Иди, иди за мной, я тут возле этого. Повторим я один, мой, я не мой, тебя не мой, вижу. Вот она, но я тут. Я тут. Да, я мне нужна нигде почта. Я возле школы, возле школы. Что? Погоди. Что? Это кто ты такая? Слышишь? Офигел на меня руку поднимать, эта женщина. Я не поднимала руку. Ну ладно. Извини, пожалуйста. Вы что? Тупые герои. Скайт много. Ну это паван. Семная пойдем папа. за мной, Карапас. Карапас, пойдем за мной. Зачем? Карапас. Ну, ты нормально. Ты нормально, надо пойти, ты не идешь. Карапас, иди сюда. Mm -hmm. Так ушел. Разделитесь. Ну, ушел отсюда. Карапас, иди сюда. Мне нужно, мне нужно дать тому бестолочу камень Нет. чудес. Нет. Как мне ему дать, когда он ушел? Дать, когда он ушел? Он за Карапас. Карапас, Карапас, боже. Он Карапас, Фу. беги. Так, ко. У меня Слушай, я уже Можно я тебе задам вопрос? Задавай. А... ты свой костюм не сменил? Конечно. Не, сменил, подожди. Полон, твоя сила в моих руках. Просто понимаешь, я сегодня на темный паван оставил метку на руке, когда, когда я ну, ее ударил. Дай мне ее. Вот она у тебя на рукаве метка. Покажи. Вот. А вон и настоящая, наверное. Ой, привет, герой. Что вы тут делаете? Это настоящая. Слушай, я это не видела нигде? Вы Ой, что за красивенький макарон? Ладно, держи. Это не она. Люди, это не она. ладно Что вы тут делаете ночью? Не спите. Собака, э, иди за мной. Возле школы. Ой, Ладно, собака. Пойду. Полицейский бобик. Пойду к себе. Конечно. Месье Бак мне, давай раписман. Полицейский бобик. Ставь, я ]ummer. потом поговорю с хранителем. Собака. За... <сес> <сес> Ладно. Не могу. Вот это. Полицейский Нет, бобик. Это священная Всё. вещь. А куда? потом я Сюда Где? в куда? другую вы... сторону, в другую сторону. Сюда а, я... Давай быстрее, у я... я... я... осталось... Осталось меня осталось, минута, я тебя жду. Сентимонстр... Сможет, Мы не победили синтимонстра их. Мы не победили их не еще до сих пор синтимонстры, так что. Ура, не узнает мой сюрприз. Это... А, сюда пош... Ну ладно, я не за что не поверю, то что ты это. Так, где Не, это я должна. Да, даже... Так, Теперь ладно, все, да. Мне пора идти. Лон, лонг, свой сил в моих руках. Дракон, дракон воды. Дракон ветра. Нет, муло, пошушим. Так, эти вещи надо сквозь куда-нибудь. Вот сюда. Теперь пась А ну стоять, фальшивка, Адриан. Что думаешь, я тебя Боже. не рассекречу? Ты, ты вообще офигел. Я не понял. А что? Что, что? ты такое? Что? что я такое? Где ты сегодня был, Адриан? Поделка. <coughs> подделка, подделка Адриан. Точнее. Как подделка? Ты офигел вообще, что ли? Ты фейк, фейк. фейк. это ты, темная морфу. Пава, что ли? Ладно, тики, я бери тики. Я думаю, скажу. Фальшивка. Ты не, не настоящий. Я видел, что ты Так, так все, без смешика. Давай талисман, мистер Бак ждет. Нет, нет, все. Я пока пускаю мистер Бак там. Я же его призову. Ладно, убедил. Тихи, трансформация. Я а просто призову. Да подожди ты, я, Тики, как Жми! Бы... Курица. Тики, это было хорошее, увлекательный. Да подожди ты, дай, Стики, попрощаюсь. Стики, это был увлекательный... Аттракцион. Я Дайте тебя работать. отрекаю, Стики. Держи. Темная пава. Угу. А еще, пожалуйста, тресман собаки. А талисман у черепахи еще не забрали. Иди ты собери. Ой, не ты, ну да, ты забери. Что? Бесполезнейший. Этот талисман, вы вернули? Да. Я и собака. Спасибо. Ладно, Ноги целую теперь мне. Ты мне талисман так не дал тигра. Ну, он у меня есть. Я был на за ним. Давайте мне дашь талисман тигра. Просто там. Вы обсидели, Думаю, что мне все. Ну, посмотри на мой милый комментариях напиши. слепой, кто болеет.